Ну вот, всего-то лишь два часа дня, а на улице такая темень, сыра, север, сплошная облачность. Да, чего тут поделаешь, осень. Сегодня уже 28 ноября. 28 ноября до декабря 25-го осталось совсем чуть-чуть. Надо потерпеть немножко, и все будет хорошо. Привет всем, друзья. Привет из Латвии. Личный мой привет всем, кто сюда забежит, на эту веселую страничку сегодня совершенно грустную, немножко сероватую картинку. Да все равно. Дары напрасные, дары случайные жизнь. «Зачем ты мне дана, Александр Семенович Пушкин?» Все равно у нас должно быть хорошее настроение. Если себя сравнивать с друзьями, которые у меня живут в Украине, в Виннице, в Киеве, во Львове, им-то им каково. У них этот свет. Электричество, мы так называемое наше изобретение нашего времени, даже не наше, но и начало 19 века. У них-то вообще темно и грустно, но они не унывают, шутят, радуются тому, что есть. И я вам всем желаю удачи и радости. Пусть на сердце будет светло и чисто. Я стою на балконе, специально кадр направила на себя, и цвет у меня не очень. А бы ему быть и очень. Я сама в печали. <с> да, в печали. Но все равно каждый из нас надеется на лучшее, на радость, на счастье. И вообще на что-то такое, что неизвестно, как попадает к нам в жизнь. И потом там остаются светлым пятнышком. Удачи всем. Радости. Пока.